712 фото представляет обзор умного зарядного устройства Technoline PC700 или Lacrosse PC700 это два одинаковых устройства просто разные бренды для разных стран полностью одинаковых зарядных устройств посмотрим что в коробке это само зарядное устройство блок питания и инструкция и описание различные подключаем зарядное устройство включается нул означает что аккумуляторы сломаны либо их нету в зарядном устройстве Сейчас показывается напряжение в аккумуляторах. Далее показывается заряд, с которым заряжаются. По умолчанию идет зарядка 200 мА. Зарядное устройство может заряжать аккумуляторы от 200 до 700 мА. Для этого сразу же после вставки аккумуляторов можно поменять ток заряда 200, 500 и 700 мА максимум, если мы хотим поменять режим зарядки, то нам нужно выбрать тот аккумулятор, с которым мы хотим работать, так просто ничего не происходит, нажимаем 4 аккумулятор, режим discharge, Dischange Refresh, Charge Test. И опять чарж зарядка. То есть на данном устройстве можно работать с каждым аккумулятором отдельно. Сейчас мы видим, сколько миллиампер в каждом аккумуляторе. Напряжение в аккумуляторах. Количество миллиампер после начала зарядки. Время прошедшее. И опять емкость аккумуляторов. Четыре режима зарядки – это Change, зарядка, минимальным током после установки. Ее можно сменить, как я говорил ранее. Далее. Dischange – это полный разряд аккумулятора и заряд в автоматическом режиме. Dischange Refresh – это несколько циклов разряда и заряда для восстановления аккумуляторов. Конечно же, чудо не произойдет, но аккумуляторы смогут повысить свою реальную эффективную емкость. И Charge тест определение реальной емкости аккумулятора. Спасибо за внимание. Это был интернет-магазин 812фото. Ставьте пальцы вверх, и мы сделаем больше для вас обзоров.